ШАМАНУМ БАМБО! Знаете, я очень долго готовился к записи этого ролика, но потом мне стало странным. Нет, дело не в том, что обещал вам про лекарственные травы, а в том, что подставляю аптекарей и тех, кто эти травы продает. Дело в том, что травник это профессия. Причем такая серьезная профессия. Многие целебные травы мало собрать правильные правильное время года, а у некоторых и в правильное время суток. Эх, так их еще и высушить надо правильно. Подготовить к хранению, ну или перевозке. И не все можно сушить. Поэтому расписывать зависимость сбора ромашки лекарственной, в зависимости от кислотности почвы, произрастания, географии, состава воды, давления я не буду. Это очень-очень долго. Да, это будет разная ромашка. Разной полезности, разной скорости всасывания, даже разной усваиваемости. И нет, не все травы растут повсеместно. Например, тот же Петров Крест, шикарное профилактическое средство для онкозаболеваний, без определенных видов полыни, может быть не только слабоэффективным, но и в какой-то степени вредным. Так что не спешите сметать его с полок. Молочай Паласа, например, частенько вообще подделывают. Да и среди заготовщиков его правильно сушат совсем-совсем немногие. Поэтому, даже если вы фанаты гомеопатии, спешу развенчать ваши пристрастия. Половина целебного эффекта банально пропущена мимо кассы, если он вообще есть. Работа с живыми ингредиентами, высушены они или нет, это это целая алхимия, где надо чувствовать нити жизни в руках при заваривании травяного взвара. Просто представьте, только что сорванные пара усиков виноградной лозы, лист черной смородины и три цветка ромашки. И все это свежезаварено в турке на стакан воды на костре с дымком, тамит, но не кипятить. Да до да более тонизирующего напитка вы просто не найдете, ну разве что кофе. А если добавить туда вместо лозы мелису или натуральную болотную мяту, собранную между концом июля и началом августа, более качественный и крепкий сон дает только снотворное, ну или такие серьезные седатики, химия. Но давайте обратимся к истории и фактам. Наверняка вы слышали о китайской народной медицине, там, конечно, бардак, но самый забавный момент в том, что если вы едите или просто хотите у себя дома попробовать какой-нибудь коктейль из тибета, заказанный через Алиэкспресс с забавным описанием сперма динозавра, обширный эффект, сила долгий. И у вас в итоге ничего ни хрена не долгий, но вы вполне законно считаете, что у вас на. Да. Не будем о сперма динозавра или маска с ядом гадюки работают и работают очень хорошо проблема в вас буквально для того чтобы рецепт какого-нибудь индийского гуру начал работать ваш метаболизм должен быть перестроен под ту среду в которой этот рецепт родился иначе он как минимум вас уложит в койку ну или посадит на белого вечного друга проще говоря Прежде чем сожрать каку, сделанную в Тибете или по их рецепту, вам надо как минимум декаду жрать то же самое и жить в том же самом ритме, что и тибетцы, включая высокое горное давление, ну, к примеру. Тогда у вас со спермы кракозяблой эффект будет действительно обширней, долгий, сила большой, бальсой как гора коляса». И так везде. Про здоровое лечение они, конечно, думают, а вот про здоровое питание нет. А зря. Впрочем, я уже говорил, что за естественный отбор. Почему все и каждый думают, что оно его не коснется? Вопрос риторический. Но во всем этом есть безусловно рациональное зерно. И не то, что в здоровом теле здоровый дух, это само собой разумеющееся. Просто практики давно заметили, а я имею в виду современных практиков, что в отрыве от живой природы, только на личной силе, вытягивается далеко не все. Тут вопрос больше, если угодно, экологичности или нетоксичности личной силы, да и окружения в целом. Как-то так устроена эта кухня. Но вам же нужны конкретные рецепты. Их есть у меня. Спрашивайте, я не больно кусаюсь. Смиряй, смиряй, господа, смиряй. Шаманом бамбу!